Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В честь 45-летия троллейбусного движения в Костроме, руководство МУП города Костромы троллейбусное управление приняло решение осветить весь комплекс троллейбусного депо, когда-то созданный безбожной советской властью. Насаждаемая буржуазией мракобесия не знает никаких границ, почему и вызывают подобные акты освещения Ничего, кроме отторжения у населения нашей страны. Госдума приняла, Совет Федерации одобрил, а президент подписал поправки в законодательство, по которым иностранными агентами могут признавать физлиц. Для этого гражданин должен распространять тексты или видеоролики неограниченному кругу лиц, а также получать деньги или имущество от иностранных или российских компаний, которым первые перечисляют средства. Что делать буржую, если в его стране растет народное недовольство? Конечно же, обвинить во всех бедах другие страны и начать охоту на ведьм. крича каждого недовольного иностранным агентом. В России отсутствует собственная промышленная база для серийного производства микроэлектроники, заявил во вторник курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, виной тому бездумная приватизация 90-х в ходе которой производство было развалено. Цитирую. «Несколько десятилетий назад СССР поставлял простейшую электронику в Китай. А теперь даже глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство». Конец цитаты. «На постсоветском пространстве мертвы все области производства, кроме добычи ископаемых, вырубки леса, для сельского хозяйства. Почему же мы должны удивляться отсутствию микроэлектронной промышленности, когда мы и подшипники произвести не можем?» «Авиапассажиров ждет очередное повышение цен на билеты», предупреждает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Уже в начале следующего года стоимость авиабилетов продолжит увеличиваться из-за роста издержек российских авиакомпаний. Несмотря на то, что темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в первом-третьем квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов 12,8% против 12% соответственно, этого оказалось недостаточно чтобы выйти на безубыточность операционной деятельности. Пользование авиатранспортом становится все больше роскошью для рядового наемного работника. И это вполне закономерно, ведь при пурразном строе трудящимся положено сидеть смирно и работать, а не летать куда бы то ни было. Все чаще жители Самарской области пытаются справиться с сезонной депрессией с помощью различных лекарств. Как показывает статистика, продажа препаратов, направленных на борьбу с депрессией и стрессом, выросло на 15% по сравнению с 2018 годом. Уровень жизни наемных работников продолжает падать, цены растут, а зарплаты за ними никак не успевают. Почему и приходится ежеминутно думать о том, как же выжить и не утонуть в долгах. Не впасть в депрессию при этих условиях весьма сложно. Почему антидепрессанты набирают свою популярность? Товарищ, вступай в борьбу за строй, при котором не нужно отражать страхи перед голодной смертью.